Сегодня мы будем обозревать мои лего фигурки ниндзяга, а только ниндзя. Но у меня их мало, но я все равно всех покажу. Всем привет. из самых новинок? Это у нас Джей. Вот такой вот у нас Джей. У него щит вот такой вот. Он, у него одно лицо. Ну, в принципе, обычный Джей. Сзади мечи, катаны. Так, ну пошли дальше. Так, Ния вот у нас. Такая со щитом. Тоже одно выражение лица. Вот у они мечи, то немножко выпадает. Не судите строго. Так, сейчас у нас идет вой. У него была просто повязочка, даже оружия не было, но повязочка где-то у меня в куче лего, поэтому найти не могу. У нас идет такой самый, эм, как сказать, робот-персонаж. Сначала покажу то, что у него в руке вот такой вот клинок. Сканируйте быстрее. я надеюсь так мы ну сейчас расскажем про саму фигурку вот сейчас мы ее покажем вот так вот она выглядит сейчас у нее два выражения вот такое положительное и отрицательное такие фигурки самые старые которые у меня есть поэтому все это чувства они такие подряпаны так это у нас кол не из кого сезон но это там где мастер чен напишите мне какой это сезон вот такой вот у нас кол. Вот такой вот. обычный себе кол. Правда, руку я потерял, поэтому... Вот. вот. так вот, смотрите. Так. Можно даже сказать, что это кол-мутант. Так, ну и последний, Это у нас Кай. Он самый старый у меня. Хотя сохранился лучше, чем кол. Сейчас я его покажу. Вот такой вот у него одно выражение лица. Э -э Мечи у него тут будут. И -э что у него еще... Ну, в принципе, это первый сезон. Золотое оружие, там, где он ходил спасать свою сестру. Ну, в принципе, все. Это все мои фигурки. Они сейчас у меня еще осталось. Но это уже с отрицательной стороны. Поэтому я, наверное, вам покажу в следующей части. У нас будет две части. Ладно, всем пока-пока. Как выглядят эти персонажи. Всем пока-пока.